Доброе гостям и подписчикам моего канала. Сегодня видеообзор будет про мини, самодельный мини-пресс. Многие изготавливались его. Нам сегодня понадобится. Мы делаем из того, что есть. Получается у нас шведер восьмерка. Шведер восьмерка. Четыре штуки по 40 сантиметров. Вот такая труба. Это труба 4 миллиметра толщиной стенка с отверстиями. Это используется в монолитных домах подпорки. Они регулируемые. Они даже в интернете продаются. Можно поискать в районе что-то там. 150 рублей что ли они такие стоят я точно уже не помню Но у меня вот такая была где-то досталось настройки точно не помню они у меня нарезаны по 60 сантиметров две трубы 4 швейлера восьмерки длиною по 40 сантиметров по 40 сантиметров само собой банкрафт гидравлический. У меня в данный момент будет использоваться 2 тонн. Потом может быть 50 тонн или 10 тонн. Наши уголок, карандаш. Вот из этого мы начнем собирать. Все. Начинаем собирать. вот начались первые сварочные работы как сделать соосность от этих отверстий просто вставляем арматуру и мы это получается центруем швеллер к трубке стягиваем струбцинами уголком проверяем 90 градусность и Делаем первый прихват. Второй этап. Сделали. Убрать. Подвижную часть. Получается сейчас пока на прихваточках уголок. Также и с этой стороны уголок направляем. Теперь наша задача фиксировать вот эту подвижную часть. Еще можно было поставить контраст и спокойненько поднимать. Скорее всего, стойки мы развернем отверстия сюда. А, возможно, останутся так, просто по бокам будут вставляться болты или что-то жестко надо сделать. Хотя это маленький пресс. Он для серьезных работ использоваться не будет. Только так небольшие подшипнички, ступятся там. Ну, посмотрим. Так, это просто небольшой маленький пресс. Вот такой пресс у нас получился. Боковые болты в этих отверстиях дают регулировку по высоте, чтобы не упал верхняя планка. Верхняя планка, получается, упирается в арматуру. Поднимаем домкрат, упираем деталь, грубо говоря, заднюю крышку генератора или все что угодно. Все перемещается самого низа до самого верха маленький компактный удобный что и требовалось сделать большой я градить не хотел все работа сделана часа ну за два может максимум там с перекорами всем удачи пока не забываем ставить лайки дизлайки и подписываться на канал